Туроператоры готовятся массово аннулировать туры в Санкт-Петербург на Новый год. Очередное идиотское решение властей Северной столицы по закрытию всех ресторанов, баров и запрету массовых мероприятий на время новогодних праздников может привести к банкротству десятков небольших заведений. Это удивительное решение было принято после концерта басты в Ледовом дворце, который сами же местные власти и согласовали. Что еще интересно, акция кэшбэк по России идет своим ходом и теперь заплатившим за новогодние туры в Питер придется возвращать и кэшбэк. Ситуация настолько кривая, что не понять ее может только губернатор Санкт-Петербурга и его присне.